хочу похвалиться приобретением взял для баршника своего надувные борта сделал на заказ краль остойчивость лодки повысилась ну просто в разы То есть, ну, практически не откренивается соответственно я на ней пару раз кувыркался но это так принято на парусниках и Несмотря на то, что плавучесть у нее положительная, она была по борта, то есть постоянно колыхалась, и вытерпать из нее воду было нереально. Теперь же, как говорится, даже если такое случится, хотя я нереально теперь ее перевернусь, она все равно будет на плаву. Очень рекомендую. Прям бесдельная. Наверное, лучше приобрел году для они смотрятся короче остойчивость лодки повысилась в разы И реально если раньше борт вот так вот, как я сейчас вижу это практически она ну, была завалена Уже такая опасность под волну была сейчас этого нет Лодка идет абсолютно без крена Просто красота ну, Раньше вот обойти мачту, например Было вообще проблемой То есть, когда на борт наступал Все, лодка заваливалась Сейчас я хожу на нос спокойненько вот управляю такси в общем считаю одним из наиболее таких удачных приобретений этого года вот эти вот надувные баллоны кстати абсолютно не мешают если надо веслами поработать скорость никак не сказывается. То есть абсолютно только плюса могу сказать. Короче, будете заказывать, не пожалеете, Вот в таком крутом мешке, кстати. Баллы. Конторы, где заказывал. И там сумки. ремкомплект. Надеюсь не понадобится, но тем не менее, как бы здесь его положили. Дуны борта смотрятся со стороны. Придают определенный шарм, я считаю, лодочки. Она такая по пузате смотрится, пошире. Уже не такая селедочка. Хотя в принципе, когда идет она. Ровно, не кренясь, они баллоны, в общем-то, воды даже не касаются. Так вот, То есть, ничего не тормозят. Великолепно приобретение, смотрится просто шикарно. Остойчивость у лодки. Не то, что в разы, как говорится. Реально, я считаю, она просто потопляема, И гораздо лучше держит курс, не заваливается. Откренивать ее ну, практически уже не надо. Баллоны выполняют свою функцию на 100%. То есть я уже не боюсь ходить на завышенном ручном вооружение ставлю как говорится и стаксель грот еще сзади фигачу дизайн у меня есть, То есть сегодня вот не был. очень рекомендую я считаю баллоны для низко не гоночного, а вот прогулочного именно швертбота это такая находка находка сделали очень профессионально на такой хороший материал может быть еще вот сейчас подумал по причалам может быть удобно было бы чтобы сбоку шла защитная полоса может и не надо посмотрю краяк приклею уже сам такая получилась лодка устанавливаются, но ликбас, в принципе, когда надо, можно снять. его здесь вот практически не видно, вот так вот на этом расстоянии я сделал, у меня получилось оно практически с бортом единое целое. на них можно, в общем-то, и сидеть комфортненько. такой вот получился рип. рип е весьма.